Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить вопрос, как вот в это смутное время найти точку опоры. Действительно, это смутное время. Время больших неопределенностей. Время, когда Происходит то, что, как кажется многим, не подвластно человеку. Когда решается судьба человека и страны, и не только страны, а планеты в целом, чьими-то руками. Но, друзья мои, во всем есть истина. Давайте посмотрим на истину, Не на эмоции, не на тот верхний слой, который сейчас бурлит, кипит из-за ограничений, QR-кодов и прочего. Есть более глубинные вещи, на которые стоит опереться. Потому что если опираться на то, что происходит сейчас в мире, то это приведет расстройство нервной системы это приведет к панике это приведет к апатии ну в общем это не самое лучшее состояние так а что у нас в глубине в глубине у нас друзья мои есть те силы которые позволяют нам в этой даже в этой ситуации когда Используются большие деньги, власть, сила против человека. Даже в этой ситуации остаться человеком, быть спокойным, уверенным и действовать в своем направлении, а не в том, которое кто-то задает. Это реально, это возможно. Я знаю, что это возможно. Я так живу. И живут очень многие, кто действительно... Нашел опору в самом себе. А что это за опора? Это в первую очередь, в первую очередь, высокое, глубокое осознание, что ты есть человек и божественное существо. И это божественное существо никто не имеет права и не может насильно что-то сделать, если не согласится он сам поэтому вот эта опора на то что ты хозяин своей жизни полностью уверенный в этом создает условия когда мир разворачивает для тебя именно такую композицию жизни когда ты действительно хозяин своей жизни и не подчинен никому это возможно это находится внутри нас по сути, все то, что происходит вокруг, все эти э, ограничения, бесконечные, ведущие к серьезным проблемам, они предназначены как раз и для того, и для того, чтобы мы обрели свою точку опоры. Каждый и все вместе. Кроме того, у нас внутри есть такой мощный источник, Энергия, мощнейший источник энергии, как энергия любви, это действительно мощнейший источник энергии. Это действительно мощнейшая энергия, самая мощная во Вселенной. И мы ей обладаем. Каждый, а все вместе, если объединяемся, это вообще сила неимоверная. Действительно, против есть такое выражение. Против лома нет другого приема, кроме другого лома. Не так. Против силы, власти, денег, продажных СМИ и так далее, есть то, что мы вот это вот сейчас перечислили. И опираясь на это, можно творить действительно самые Добрые вещи. В первую очередь, свою счастливую жизнь. Во вторую, помочь быть счастливым и окружающим. Вот эти две задачи, два предназначения человека, быть счастливым самому и помочь окружающим, являются вообще-то его первым и главным предназначением в жизни. Так давайте опираться на это. Давайте в этом направлении идти. Окружающая действительность, те события, которые происходят, вроде бы говорят о другом. Что мы никто, что мы букашки, что мы не можем там собрать подписи, мы не можем повлиять на ситуацию. Власть никак не хочет проводить референдум по важнейшим вопросам. Друзья мои, это все внешнее, это все поверхностное. И оно зависит от того нашего внутреннего состояния, о котором я сказал. Это опора на суть человека, божественную суть и опора на любовь, на энергию любви. Скажите, ну хорошо, я имею эту, я знаю, что я человек, я знаю, что я хозяин жизни, я имею эту любовь, но как это, почему это не проявляется в жизни? Есть много факторов, по, которым, по причине которым это проявляется не так сильно. И вот я хочу вам сегодня предложить еще один инструмент, который вы можете использовать в своей жизни для решения вот именно этих задач, для утверждения себя как человека для утверждения любви, для использования этой энергии, этой мощной энергии в своей жизни. Много лет назад, много лет назад, уже больше, наверное, да, лет 15 назад, я открыл такой мощный, но ну, открыл понятие относительно, потому что, скорее всего, он был уже открыт и ранее, но не был известен в последние времена, открыл источник энергии человека, источник его возможностей, источник его счастливой жизни. Это советы семей. И сегодня я хотел бы рассказать вам еще раз об этом, потому что задается много вопросов, почему и как происходит, почему мы не можем повлиять, и тогда что делать. Так вот, и я сам, кто слышал о совете семей, спрашивают о технологии, а как, о практике самой, как применять это. И вот сегодня я хотел коротко вас с этим познакомить. С какой целью? Ну, в первую очередь, чтобы те энергии, те ресурсы, которые есть в вас самих, могли быть использованы в вашей жизни более эффективно. Действительно, осознание своей божественной сути и ощущение той любви, которая есть в тебе, понимание, что энергия любви – это самая мощная энергия во вселенной, и ты ее источник. Вот это все вместе позволяет в этой практике, в этой технологии совета семей творить чудеса. Эти чудеса, эти чудеса действительно волшебные. Очень много, очень много примеров. Такого волшебства. Это и чудесное выздоровление. Это и создание каких-то материальных благ. Получение квартир неожиданное. И так далее, и так далее. Запуск каких-то проектов. Устранение каких-то проблем. И создание вокруг вашей жизни условий гармоничных, комфортных. То есть, меняется обстановка вокруг вашего дома, укладываются асфальты, строятся красивые магазины, там, культурные учреждения. То есть, в городе происходят перемены, если вы грамотно и мудро используете эту энергию. Одна мудрая женщина давно уже сказала, что человек мощнее солнца. Я это в это не поверил, но начал исследовать. И в конце концов, косвенными методами я увидел, что это так. Так вот, представьте, когда человек мощнее солнца, включает все свои ресурсы в этот процесс, происходят действительно чудеса. А еще я оттолкнулся от фразы в Библии, которая звучит так. Когда двое в мире и согласии скажут горе переместись, она переместится. Так вот, вот эта фраза меня тоже зацепила. Я ее исследовал глубоко и тоже экспериментальным путем убедился, что это действительно работает. Оказывается, один человек – это великая мощь, это действительно мощь огромная. Но пара, мужчина и женщина – это мощь. В тысячи раз больше, чем одного человека. В тысячи, а то и в десятки тысяч. Это зависит от качества отношений. И много лет я проводил исследования, применял, практиковал. Кого интересуют более подробно вот эти примеры, мы провели четыре уже совета семей. Они в инстаграме есть, они есть на ютубе советы семей, в которых приводятся примеры, в которых рассказывается о том, как они использовались, как они применяются, что из этого получалось. Так что просмотрите эти, эти советы семей, и вы обретете инструмент, универсальный инструмент счастливой жизни. Именно так я его называю. То, что благодаря этому инструменту вы включаете в жизнь те огромные ресурсы человека, которые есть в каждом. Огромные ресурсы человека. Они очень большие. Мы просто живем на долях процента от своей мощи, от своего потенциала. И если включить вот всю ту мощь, которая есть, то ничего уже человеку не страшно. И он может решать любые свои задачи. Любые. Переезд в другой город. Покупкам э, квартиры, рождение детей, здоровья, материальное благополучие все можно решить, используя вот ту мощь энергетическую, которая есть в каждом человеке. Потому что мир настроен на то, чтобы помогать человеку жить счастливо. И если он осознанно и грамотно использует эту свою мощную энергию, бесконечно мощную энергию, то мир радуется и всячески ему помогает и дает подарки. Так вот, такая методика, она очень проста, очень проста. Нужно соединиться в таком добром отношении друг к другу. Это может быть семейный совет. Семья собирается вместе и определяет какие-то свои задачи, намечает. Если есть дети, то их тоже можно включить в этот процесс. И попросить их на их языке, если они маленькие, на их языке, им объяснив, что вы хотите, и спросить, хотят ли они, получить и их согласие тем или иным способом, получить их согласие, и все, и вы зазвучали, и ваша энергия пошла, и вы высказываете намерение, что это должно произойти в нашей жизни, и все, это решает удивительным образом. Все ваши задачи. Мир находит какие-то ресурсы, непонятные. Только чудом можно объяснить появление, например, квартиры, которую подарили молодым. Ну и так далее, и так далее. Чудо. Но это чудо обосновано именно тем, что вы включили вот эти мощные энергии. Это чудо стоит на тех энергиях, которые есть в вас. Которые вы подарили миру, и мир увидел, что вы творец, что вы человек что вы очень цените себя, уважаете себя, любите себя и хотите жить счастливо. И дарить счастье другим. И за это вы получаете подарки. Это семейный совет. Есть еще большая мощь, когда собирается несколько пар, несколько семей. Собирается, сейчас можно и онлайн режиме. А так, если есть возможность собраться и вместе, попить чайку, проговорить о каких-то задачах, общих задачах и частных задачах каждого, как одна семья э, сказала на такой встрече, вот Совета Семей, там собралось несколько, четыре пары, по-моему, и сказала, давайте пожелаем нам, чтобы мы получили квартиру, потому что надоело жить в съемной квартире. И вы знаете... Через три месяца я, когда приехал, меня пригласили на новоселье. Через три месяца они получили в наше время от государства квартиру. Чудо, но это реальность. Я сам свидетель этого факта. Понимаете, и вот когда включаются несколько пар, это вообще становится обязательным исполнением для мира. Решаются любые задачи. От создания детской площадки во дворе до... До, до, до, до, до, до. И вот мы подошли к тому самому высокому до, с которого мы начали разговор. А именно, к тем событиям, которые происходят. Знаете, сегодня, наверное, для того, чтобы я об этом сказал на этой встрече с вами, дочь семилетняя утром рассказала сон. Свой сон. Очень четкий, явный сон в котором происходит такое действие. Она с другими детьми, много детей, купаются в бассейне. И вдруг бассейн превращается в лаву и начинает затягивать детей. Дочь рассказывает, что я с друзьями выскочил из бассейна и началась... Мы начали спасать остальных. Мы вытащили всех детей. Потом... Остался еще один маленький ребенок, и вот мы там цепочкой выстроились и вытащили и его. Вы знаете, очень, очень символичный сон. Сегодняшним детям придется вытаскивать нашу цивилизацию на своих плечах. Им будет непросто. То, что мы с вами... Очень многое упустили в своей жизни. Потому что мы с вами многое не решили, ленились, занимались не тем, ну и так далее, так далее. Творили не самые добрые дела, бывало, бывало и такое. Посылали в мир не самые чистые мысли, чувства, обиды и прочее, прочее. Мы создали ту атмосферу, в которой смогла проявиться вот эта вся композиции, которая развивается и губит человечество. Вы знаете, события действительно серьезные. То, что сейчас ограничения, QR-коды, это только цветочки. Это только цветочки. Я не пугаю для того, говорю для того, чтобы вы понимали ту ответственность, которая лежит на нас. Мы можем помочь своим детям все-таки помочь им. Сделать мир счастливым, чтобы это для них было не самым трудным, не запредельным делом. А сейчас смотрите, что происходит. Вот сейчас идет у нас общение в обществе, в сетях, о QR-кодах и так далее. Готовится закон о об обязательном обязательной вакцинации, ну и так далее. Но это на самом деле еще не все. В тихую подспудно, за это время уже состоялось два чтения в Госдуме закона еще более страшного. А именно, по этому закону предполагается возможность переселять людей в определенные места. И уже врачам, врачи уже стали э, мобилизованными, они будут сопровождать эти колонны и обслуживать в тех определенных местах. И эти места определенно, они строились давно уже, они заготовлены. В частности, в Англии подняли шум, когда увидели непонятные сооружения – и этот шум быстро заткнули, не дали ему развиться. Во многих странах это уже есть. А это не что иное, как, как лагеря. Как лагеря, которые, в которых собираются держать ту часть населения, которая непослушна, которая... Идет против. Из одних сделать овощей, а с других, других поместить. Вот такие планы, друзья мои. Я это рассказываю вам для того, чтобы вы видели общую картину, всю картину. Концлагер это действительно самое лучшее, что придумала власть для того, чтобы быть у власти, для того, чтобы властвовать. И мы сейчас, тем более, должны, зная это все, видя все это, многие знают и больше, чем я в этом направлении, читают, интересуются. Я мало э, читаю интересуюсь, но некоторые вещи, конечно, обязан знать. Так вот, все это позволяет нам все-таки обратить внимание на свои ресурсы заставляет обратить внимание на эти ресурсы, которые есть у нас, о которых я говорил в начале. Я предлагаю всем подумать об этом, подумать, что в каждом есть эти ресурсы, что вы парой можете вообще творить удивительные вещи, что вы несколько пар можете вообще творить вещи очень большие, но в рамках своего города, в рамках страны, закладывать образы, закладывать те желания занимать позицию обязательно, занимать позицию не овоща, которого готовят к жарке, а позицию человека-творца. И в этих своих мыслях, образах, которые вы закладываете в семейном совете, в совете семей, вы можете помочь миру измениться гораздо Быстрее в лучшую сторону. Что в лучшую сторону изменится, это обязательно. Вот этот сон моей дочери, 7 лет, вот представьте, лет через 25 они войдут в полную силу, это поколение. Вот примерно столько лет мы будем выходить из этого положения. Еще лет 15 это придется нам Выходить из того положения, в которое мы э, сами себя загнали. Сами себя загнали. Использовали наши слабые места, нерешенные задачи. Власть имущие сделают, они решают свои задачи. И не нужно их обвинять ни в коем случае, осуждать. Это мы породили их. Породили их, такие, открыли им такие возможности. Своим молчанием, своим неиспользованием своей божественной сути, своих великих энергий. Ведь все это можно было на корню пресечь гораздо раньше. Но пробуждение происходит тогда, когда происходит. Давайте, друзья, используем все эти трудности, которые сейчас происходят в нашем мире, для собственного пробуждения, для собственной активности. Проводите семейные советы, создавайте советы семьи, несколько пар, объединяйтесь, или очно, или э, в онлайн режиме, закладывайте добрые мысли, добрые посылы, посмотрите четыре вот этих в ютубе, четыре совета семей, которые мы, на которых мы многое что рассказали, и там есть определенные посылы, вы можете взять их в свой арсенал. Можете свои придумать. Можете каждый день находится какая-то тема, которую можно использовать для решения вот той стратегической задачи. Каждый день можно закладывать какие-то образы. Каждый день вы собираетесь вместе за столом. Ужинаете, завтракаете. Заложите какой-то образ. Для своей семьи. Для своего дома, для своего города, для своей страны. Заложите. Каждая мысль, дорога, каждая мысль, опять же, в Библии есть такое выражение, каждая мысль огненными буквами записывается в небесах. Так вот эта мысль добрая, с добрым посылом, с любовью, с любовью обязательно, наполненной любовью друг к другу, к миру, к людям, и в том числе к тем, кто все это сейчас проводит. Потому что они часть нас, они нами порождены, мы едины с ними, поэтому и нужно любить их тоже, им тоже посылать любовь, и еще больше, потому что они больные в своем понимании мира, в своем стремлении к власти, к деньгам. Это уже личность больная, так что вылечить ее, какую-то какой-то из своих пальцев, нужно любить этот палец. Так и здесь во всем надо проявлять ту силу, ту мощь, те возможности, те ресурсы, которые есть в каждом из нас. В каждом из нас, повторяю, огромная сила, бесконечная. Такая мощь, если мы ее используем, никто ничего не сделает с нами, друзья мои. Мир в опасности, страна в опасности, жизни людей в опасности. Уже ушло из жизни только в нашей стране, вот, как говорится, неестественной смертью ушло около 20 миллионов человек. За все, за 20 лет, только за 20 лет. И в мире огромное количество. Планируется еще больше уменьшить. На одну треть, как минимум, за 10 лет такие планы, такие стратегии. Друзья мои, но они могут не состояться. Они могут не состояться, потому что есть вот эта сила у нас. Пробуждайте ее, используйте ее. И таким образом мы поможем и тем, кто всем этим руководит, измениться. Измениться изменить свое мнение, свое состояние, свои энергии, соединиться им, помочь соединиться с Высшими Я. Ну, вы просмотрите вот эти вот э, со, предыдущие советы, там все, эти посылы есть. И вот в это, в следующее воскресенье, 5 декабря, будет в 12 часов также, будет новый совет семьи. Постарайтесь в нем принять участие. Постарайтесь к этому времени уже Создать какой-то совет семей или провести несколько своих семейных советов. То есть войдите в тему, чтобы на этой нашей встрече наша сила, наша мощь прозвучала еще больше. Это реально, это возможно, исправить ситуацию с помощью тех ресурсов, которые есть в нас. Не теряйте надежду, не теряйте веру. Действительно... Ничего человеку не дается сверхсилы. Нужно только открыть те ресурсы, которые в нем есть. И вот это мы можем сделать с помощью вот такого простого инструмента. Ни к чему оно не, не идет на борьбу, оно не борется, оно создает другую атмосферу жизни, в которой происходит реализация тех посылок добрых посылов на любви, которые вы закладываете. Потому что любовь – самая мощная сила, и то, что построено на любви, обязательно реализуется. Но вот так, друзья. Я благодарю вас за участие сегодняшнее. Еще более благодарю, если вы начнете реализовывать свои ресурсы на благо себя, своей семьи своих детей, давайте помнить, что мы можем облегчить нашим детям выход из этой ситуации, чтобы им не пришлось жить в ужасных условиях, концлагерей, слежки и так далее. Мы это можем изменить. Мы завели в тупик такой нашу цивилизацию, нам надо и выходить чтобы не на детей это перекладывать, эту ношу. Друзья, подумайте об этом. Прошу вас. Благодарю вас. Я люблю вас.